Вас приветствует интернет-магазин Keramis. В нашем новом обзоре мы познакомим вас с душевым набором графики от фабрики «Импресса». Артикульный номер ZMK041-807-100. Душевая лейка, входящая в комплект, имеет один режим струи. Ее кубическая форма и компактные размеры способствуют комфортному использованию. Лейка удобно лежит в руке и делает процесс купания еще приятнее. Помимо комфорта, создатели комплекта позаботились и о его практичности. Весь душевой гарнитур, включая держатель, имеет специальное покрытие, разработанное таким образом, чтобы противостоять загрязнению и предотвратить образование известкового налета. Держатель для лейки монтируется на стену и имеет шланговое подсоединение. Комплект выполнен в характерном для коллекции графики в цвете «Черный никель». Это позволяет ему отлично вписаться в интерьер, в котором уже была реализована сантехника этой коллекции IMPRESS. Длина шланга составляет 150 см. В комплект поставки входит лейка, душевой шланг, держатель для душа, шланговое подсоединение, монтажный набор, который включает в себя все необходимое для быстрой установки, инструкция по монтажу и гарантийный талон. Срок гарантии от производителя составляет 5 лет. Чешский бренд знаменит своим стабильно высоким качеством выпускаемой продукции. И хотя главной гордостью компании являются смесители, ничуть не уступает им по уровню и решения для душа. Принять душ после жаркого трудового дня – это удовольствие, которое мало с чем сравнится. Комплект импрезографики обеспечит вам приятный расслабляющий душ, который успокоит нервную систему и настроит организм на продуктивный лад. Заходите на наш сайт и покупайте только качественные и проверенные наборы для душа Impress. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх. Делитесь видео с друзьями.